Дай сыграну. Да подожди. Дай за контроль рубанусь. Оставь пять минут, пожалуйста. Да блин, дай покажу, как надо. Сейчас. Слышь, давай по очереди. Ты не мог бы отъебаться? Я же на клавиатуре выгонил, по-моему! Да блять! Страх за мат пять минут! Весен! поиграть Да не спасибо я просто посмотреть Ходи, я тебя прикрою. Бомб чистый бомба она вверх. давай, жми. Ты Ну, ты? Жму, давай, давай. Ты не сожди. Бля, это меня перезарядка. Уходи, уходи, уходи. Я ухожу. Что, 14, 14, что, это ну, да пробежка. Давай, да, давай, уходи, давай. Уходи, карта, уходи, давай. Карка, а? Бля, пацаны, меня минусанули. Тащите сами. Да, Да, сука, ну, Закрыто, и... лаги, блядь. Сюда, ну, я бы закрыл окни, типа, куда его челаки, бля, куда его куда блядь. бля, куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь, блядь? куда блядь, куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь, куда Пиздец! Вечер в господа! Спасибо. Ч не в школе? О, Талян, здорово. Че, пришел квейк порезаться? Я уже нарезался, но только не в Клей. смотри, компы свободные есть. Опа, не фар. Отсюда. А, сейчас с ребятами по сеточке контрру банм. Нормально. Ни хера себе, меня какой-то петух вольнул Суск мудиск 228 Вот такой Суск мудиск 228 на? Чё за молчалина? А, сука Я отвечаю вам пиздец, короче, ребята, бля. Признавайтесь, сука Кто Суск Я задал вопрос Ада, что за молчалина? Ты Суск -мудиск? Или ты, может? Сука, за какой банкой сидит этот питон? Что-то с вас. Смотрите <плевит> меня! <плевит> ты Сускмодис 228 на. Не совсем. Бля, буду как ты с одного выстрела затащил? Научи меня, пожалуйста. Молодой человек, пройдемте с нами Сейчас золотишко поднакоплю, вторую казарму построю и финальный скилл заплюсую. А, не выложу пацаны, надо второго перца создавать Капец, и жарит. Сейчас, пацаны, яйцо от ноги отреплю и в бой. Вот и все, орда уничтожена. Ладно, пацаны, я домой, жрать охота, пипец. Не-не-не, не Интересно же. ради вас. Ну что? Заяс! За а куда нажать? А как играть? А как косынку включить? А почему экран темный? А, кажется, я интернет удалила. Так тебя вам наверное. Мышку на экран поводи. Ой, что это у меня компьютер закипел? Похоже, пара пропулит. Нам его не одолеть. У него мощнейшее железо. Он из будущего, из 2021 года. Пойдем со мной, если хочешь поиграть. Он собран из комплектующих компаний Орус. А под этим брендом производится самое крутое игровое компьютерное железо. Основа Orus Z590 Extreme это флагманская материнская плата, в которой используются самые передовые компьютерные технологии. Благодаря фирменной мощнейшей 20-пазной подсистеме питания, эффективной системе охлаждения с наноуглеродным покрытием и поддержке Thunderbolt 4. Знать бы еще что-то такое. Кроме того, все компоненты на этом компьютере от одного производителя. А это значит, все будет работать совместно еще быстрее и стабильнее. Этого не может быть. Может. Послушай, я не дура. Люди еще не умеют делать такое. Пока нет, но в 2021 году вот то есть Орус, сумели. Ты утверждаешь, что он из будущего? Из возможного будущего. Может быть, ты хочешь сказать, что ты тоже из будущего? Ну, типа того. Ау, а это зачем? Ну как, в фильме она же кусала его за руку? Ну, в нашем ролике это не обязательно. А будущее уже здесь, Invasion Labs создали компьютер будущего. Это уникальный Revolt X на основе Aorus Extreme и передового процессора от Intel Core i9-11900K. Благодаря и все летает на ультрадостройках графики. Отлично подходит не только для игр и для стриминга, но и для работы в профессиональных программах. Благодаря 8 скоростным ядрам и 16 потокам. А еще в этом компьютере самая мощная видеокарта 3090 от Орус с жидкостным охлаждением. Мы единственные у кого собственное производство корпусов в России. Я не верю своим глазам! Не волнуйся, Сара, я дам тебе управлять этой машиной. Вот полюбуйся, каждый компьютер уникален. Ничего себе! Это же настоящий Терминатор! Он настолько мощный, что даже на самых высоких настройках в Киберпанке выдает 87 FPS, GTA 576, а в Дума Тёрнал 203 FPS. Представляете? Ну а Батину косынку вообще 9999 FPS. И графику при этом не отличить от реальной жизни. Если вы задумываетесь о покупке уникального компьютера или просто хотите поиграть на самых мощных компьютерах в России, то добро пожаловать в Invasion Universe, первый и единственный игровой лаунч премиум класса в Москве. Ссылка в описании. Ну что, пришло время изменить будущее. Ну держись, Терминатор. Ты посмотри на него, ах! Котина так ты, не ты, ты не такая! А? Я думаю, что мне Всего твой преподаватель вести, по механизации-то звонит все, вторую что неделю. Потому а занятия пропускают, домой. сидит а кнопки жмакает, а? Давно ремня не видел, да, блядь? Ох ты смотри мне, блядь. Почему не в техникуме? Бать, я не хочу на тракториста, я хочу войти. Я тебя войду. Вырастил убабы, ну-ка быстро домой, мы сюда не сольсяте быстренько, ну быстро блядь. Блин, время кончилось. Слышь, есть рубль? Пойдите, пожалуйста. Ещё полчасика, братан. Говорят, у вас здесь можно фильмы немецкие записать. Запиши мне. А, на пластинку надо? Так у меня соля есть, на нее будет больше поместиться. Пишите в комментариях, какие еще персонажи встречались в компьютерных клубах нулевых, да и в наши дни тоже. Я лично был в основном чуваком, который просто смотрит. Напишите, кем были вы. А также хотелось бы выразить благодарность Invasion Labs и Orus за этот замечательный, мощнейший компьютер, который был сделан специально для меня. Просто сбылась моя подростковая мечта. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы не пропускать следующие видео. Как, например, уч, акуш, бен, ты клемаш, туда ты чоп, так. Клемаш, ты А какую ты, бал, капечи?